Проект «Читай быстро» представляет флеш-подборку семи лучших книг о криптовалюте и блокчейне. Всего две минуты и ты знаком с каждой. Колокольчик, подписка, поехали! Натаниэль Поппер «Цифровое золото. Невероятная история о биткоин». Книга опубликована еще в 2016 году и посвящена головокружительному взлету первой криптовалюты. Натаниэль Поппер постарался в ней разобраться, что же сделало биткоин столь популярным, востребованным и почему сотни миллионов людей поверило в эту идею. Адреас Антонопулос «Освоение биткоинов, внедрение цифрового криптовалют. Книга популярно объясняет принципы работы биткоина, демонстрирует возможности его применения в международной экономике, показывает технические и правовые проблемы на пути к всемирной легализации. Дон Тапскот, Алекс Тапскот. Блокчейн-революция, как технологии, лежащие в основе биткоинов, меняют деньги, бизнес и мир. Главная мысль книги — биткоин поможет не только экономике, но также проникнет практически во все сферы жизни. Пол Винья, Майкл Кейси – эпоха криптовалюты, как биткоин и блокчейн бросают вызов мировому экономическому порядку. Авторы преследовали простую цель – повысить доверие к биткоину, развеять страхи перед новой технологией, попытаться прояснить перспективы использования криптовалют. Мелани Свон – блокчейн, план новой экономики. Автор рассмотрела возможные пути эволюции биткоина, предложила варианты использования технологии блокчейн в ближайшем будущем, разъяснила принципы работы цифровых валют. В видео уместилось 5 из 7 книг, еще минимум 2, а если мы прообдейтили статью, то значительно больше книг про криптовалюты и блокчейн ждет вас по ссылке в описании под этим видео. Читайте книги, становитесь самым продвинутым в крипте вместе с читай быстро и конечно же слушайтесь маму!